Всем привет! Сегодня мы научимся создавать слой маску в Фигме. Пускай в качестве слоя маски будет блобс из одноименного плагина для Фигмы. Однако вы увидите, что слоем маской фигурой, в которую мы будем вписывать какую-нибудь картинку, может быть что угодно: круг, квадрат, ну или даже анимация. Создаем Blobz. Ставим его в центре рабочей области. Открываем фотографию, ставим ее над нашим овалом. Важное уточнение, слой маска будет создан для всех объектов, находящихся выше нашего овала. Поэтому слои с овалом и растровой картинкой должны быть самыми верхними в левой панели со слоями. Выделяем овал и нажимаем кнопку создать слой маску. Ну вот и все, маска готова. Сейчас мы увидим, как делается анимированный слой маска. Открываем гифку, которая послужит нам слой маской и растровое изображение, которое будет находиться внутри нашего слоя Проделываем ту же операцию. Запускаем режим просмотра презентации во вкладке Prototype и смотрим результат. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Пока.